На сегодняшний стартовали мы, вернее, 7 декабря 2019 года успешно год и 8 месяцев уже и успешно развиваемся. На сегодняшний день у нас уже более 30 тысяч партнеров рабочих кабинетов, заработали и вывели уже более 20. Ой, ребята, простите, 21 миллион, по-моему, или уже 22 миллиона рублей. Я уточню, и на следующем вебинаре точно вам дам цифру. Прошу прощения, не спросила у Дениса на сегодняшний день. Ну и довольно-таки эти цифры очень внушают. Они сами говорят о себе, не требуют никакой рекламы о том, что наш фонд развивается, к нам ежедневно идет большой приток новых партнеров, так как здесь некоторые даже партнеры, а почему я раньше не знал о вашем проекте? А, да потому что вот если, как мне вчера было, делала презентацию, мне а, на, мой друг в скайпе говорит, сколько а, в интернете, но не слышал о вашем о фонде все-таки есть такие шикарные площадки. Да, я считаю, что наши партнеры очень мало дают информации о фонде. Нужно как можно больше давать информации, чтобы как можно больше людей узнавали о нашем фонде. Ведь у нас в фонде есть уникальные площадки, где можно зарабатывать на ровном месте, с любой точки мира, в любое время. И стать миллионером. И Сегодня вот я хочу вам показать и рассказать, какие же есть у нас площадки в нашем фонде. А у нас очень шикарные и шикарные заработки, и шикарные площадки. Но для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам нужно пройти обязательно регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая ссылку открываете пригласителя и Регистрируйтесь точно так, как во всех проектах. Единственное, что нужно подтвердить регистрацию через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие э, почты письма просто не приходят наши. Заполнить профиль. Загружаете фотографию со своего компьютера. И как только сюда приходит код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». И дальше прописываете свой Skype Прописывайте страничку ВКонтакте обязательно и ваш телефон. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. Так как у нас на некоторых площадках есть реинвесты, именно столов, именно по броне спонсоров, поэтому, пожалуйста, заполните, видите, у меня мой спонсор полностью все заполнил, у нее и есть и телефон, у нее есть и скайп, и на почту я могу, и страничка ВКонтакте, и в, в скайпе, все заполнено, итак, я в любое время могу связаться, написать, позвонить и так далее. А в этом разделе нужно обязательно прописать свои кошельки для вывода денежных средств. У нас вывод на Perfect Money и Payer кошелек. Работаем мы с рублями. Но если вам нужны доллары на перфект Money, вы ставите с кабинета в рублях, а на перфект вам приходит все в долларах. Итак, какие же есть площадки? У нас есть такая площадка, как Денежный рай. Что хочу сказать, хорошая площадка, но здесь вы не станете миллионером. Это деньги вам на каждый день. Или те... Партнеры, которые только что пришли в интернет, можно активировать, здесь вход можно с 250 рублей, с 500 рублей и учиться приглашать на этой площадке. Есть такие две инвестиционные площадки, как инвестиционная площадка, это фуртура на бизнес который находится на земле в городе в сочи и городе адлере и плюс есть инвестиционная игра сейфы от World Money а ну, об, об, о об инвестициях мы поговорим в следующий раз а Есть такие две уникальные площадки. Это автопрограмма Энергомини и автопрограмма Энерго. Что я хочу сказать. На этих площадках нет привязки к первому столу. Вы можете стартовать свой бизнес, делать старт своего бизнеса с любого стола. Здесь вход можно начинать с 500 рублей, 1000, 2000 и так далее и выше. А вот автопрограмма Энерго, здесь вход 30 тысяч и за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. а Шикарная возможность зарабатывать миллионы. И наши очень любимые MLM площадки. Это мы работаем на площадке на Golden Ring Mini и пассивный доход по «Клевер мини» и по «Клеверам». Также можно эти площадки активировать отдельно. На «Клевер мини» вход 300 рублей, и за один круг вы делаете 18 750 рублей. А вторая площадка «Клевер» здесь вход 3000, и за один круг вы делаете 187 500 рублей. И есть такая площадка Golden Ring. Это а, очень любимая, очень уникальная и очень доходная площадка. Вход не, с нее. На нее входит 20 тысяч, а, а доход не ограничен вообще ничем. В, и да, на всех любых а, площадках а, нет у нас ограничений а, в, в заработке. Сколько ваша душа пожелает, столько вы будете зарабатывать. Ну, и пассивный доход плюс вы получаем с этой площадки на площадке World Money и на площадке PD. Что хочу я сказать, ребята, что у нас? Но в нашем фонде нет никаких отчислений ни на развитие фонда, ни отчислений ни на администрацию, никуда. У нас все деньги идут четко от партнера к партнеру. И сейчас вот вы сами убедитесь. Вывод у нас денежных средств ежедневно. Для вывода я же говорю, что у нас нет ни выходных, ни праздничных. Каждый день админ делает вывод. Даже если он в чат там не скинул, скинет в следующий раз, потому что ну, вы сами прекрасно видите о том, что вы поставили на вывод, например, Вчера, сегодня открываете, ваши деньги уже у вас на кошельке. Поэтому ограничений нет ни в заработке, ни в выводе денежных средств. Сколько заработали, столько ставьте и вывод. На вывод, пожалуйста, у нас нет ограничений. И теперь начну, я, наверное, расскажу о такой вот площадке. Эта площадка до недавних времен, она была у нас социальная, называется она ПДИ. У нас была здесь абонентская плата, но у нас убрали полностью всю абонентскую плату с этой площадки. И у нас теперь в фонде нет ни одной площадки, чтобы у нас была абонентская плата. И также убрали привязку к первому столу. Вы можете теперь а, делать старт своего бизнеса со второго стола, с третьего, с четвертого, с пятого. Вы можете заходить первый, четвертый, первый, второй, первый, третий, первый, пятый, с любого. На любой вкус. Это все только по желанию. Наш бизнес полностью управляемый и если вам нужно купить клона, то это только по желанию партнера. Нет у нас в обязательном порядке покуп... нет у нас в обязательном порядке покупки клонов только все по желанию партнеров. Итак как вы видите, что здесь всего лишь 5 столов это, 4 стола рабочих, а пятый стол это полностью ваша зарплата. Как видите, что эта площадочка очень маленькая. Первый стол у нас стоит 100 рублей, второй стол стоит 200 рублей, третий 400, четвертый 800 и стол выплат у нас 1600. Что я хочу сказать? Ну, на этой площадке миллионером вы не станете. Это сто процентов я вам говорю, гарантирую, потому что деньги, за... сходить в магазин, сходить в аптеку, можно заработать, оплатить коммунальные услуги. Ну, ребята, за один круг вы вот посмотрите. Сейчас маркетинг расскажу вам. Довольно-таки неплохо получается. Итак. Я вам расскажу, что вы купили первый стол, второй стол, третий стол и четвертый. Это всего лишь три полторы тысячи. Итак, вы приглашаете первого партнера. Первый партнер приходит к вам, становится на это место, куда вы выставите бронь, и станет наш бизнес полностью управляемый. Становится к вам на все четыре стола. Вот здесь вариант очень хороший. Купить себе клона. За 100 рублей. Вы покупаете себе клона. Ваш клон полностью все закрывает. Все ваши столы. И у вас открывается стол выплат. Пятый стол. Прям вот сделал... Клон сделал прям волшебство. Закрыл все четыре стола. И... Пожалуйста, у вас открылся уже а, пятый стол. Итак, следующий, второй партнер у вас приходит и становится к вам а, а, сюда, на это место, обратно вы выставили бронь, потому что у вас обнулились полностью все столы, они стали такие вот, как у, вас, как, а, а, у меня на слайде. Итак, приходит к вам, вернее, второй партнер, да, приходит второй партнер к вам. Точно так же на 4 стола. Вы купили клона за 100 рублей. И клон закрыл полностью все. Сами под себя стали на это место. И принесли себе 600 рублей на баланс для вывода. А за 1000 рублей у вас идет активация первого стола на площадке World Money. Итак, ребята. Третий партнер приходит, вы точно так покупаете клона за 100 рублей и сами под себя становитесь сюда, а, на это место и приносите 1600 на баланс для вывода. Но здесь еще не надо забывать о том, что ваши же партнеры работают и они тоже будут к вам приходить, становиться. Каждый партнер, который у вас э, э, э, э, э, приобретает, он приобрет, приобретает у вас бизнес-место. И он на любой стол, который, например, если он зашел э, и купил первый стол и второй стол, он делает покупку у вас, к вам становится. И, и, и, и он проходит все пять столов, э, открывается у него и он проходит и становится к вам, на пятый стол. И он прошел один раз, первый партнер вышел на пятый стол, стал к вам. Вы за него получили 1600. Все, он уже отходит от вас и работает только со своей командой. Следующий партнер тоже приходит, второй, там, третий, десятый, двадцатый. Каждый партнер, каждый партнер вашей первой линии приходит и становится к вам на каждый стол, на первый, второй, третий, четвертый и пятый. Все, он прошел один раз полностью все столы и помахал вам ручкой. И он теперь будет работать только со своими партнерами. Поэтому я всегда говорила и говорю, ребята, развивайте свою первую линию. А, это первая линия у нас без ограничений. Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше у вас будет заработок. Я хочу вам еще подсказать вот такой вот вариант. Просто, может быть, у нас эта же площадка давно, пересмотрите свои, полностью свою структуру. Вот, например, я вам сейчас расскажу один пример именно о том, что у меня вот было. Я когда стала смотреть свою структуру, и у меня у Натальи, она, у нее была одна нога, была занята в четвертом столе. А у Натальи есть свои партнеры. Она пригласила уже, по-моему, двоих. Да. У первого партнера у Натальи была одна нога занята здесь, во втором столе. А у Светланы... У, у ее личника одна нога была занята а, на третьем столе. Первый стол был пустой. Вот скажите, пожалуйста, как помочь а, своему личнику? И плюсы эти ребята продвинуться. А ведь у нас же а, есть поисковик в кабинете, вы можете всю свою структуру просмотреть. А что я, например, сделала? Я вбила логин а, а, а, непосредственно а, личника а, в, в Наталье, у которого а, одна нога на втором месте. Я выставила бронь сюда ей. А потом посмотрела в другую, в другого личника Натальи, выставила бронь именно по, сюда, на, этот, на это плечо. И вы, выставила бронь именно на Натальи. Но для того, чтобы это все сложилось как домино, я им позвонила в скайп, собрала всех в скайпе, проверила, каждый выставил бронь. И у них, ребята, я им просто купила клона за, 20, за 200 рублей, и ей этот клон весь полностью сложил, полностью всю структуру. И Наташа пришла и стала ко мне на это место. И у меня улетел мой клон на World Money за 1000 рублей, и на баланс я получила 600 рублей». Вот. И Наташа уже открыла себе, а у нее открылся пятый стол. Вот такие вот варианты. Просто нужно просматривать все, всю структуру и просматривать нужность именно с теми партнерами. Просмотрели, например, 5-6 человек, там есть так, что можно продвинуть и первую линию, и вторую, и третью. Созвонились все вместе, в скайпе просмотрели. Проставили брони, и можно купить клона и выдвинуться. Точно так и Наталью. Наталья уже выдвинулась и получила. Она уже 600 рублей на баланс, и 1000 вышла, стала ко мне на World Money. Поэтому, ребята, дружите со своими спонсорами. Чем больше вы будете общаться, тем больше будет результат. Ну и с вами... Хочу я попрощаться, а те ребята, которые еще не в нашем фонде, добро пожаловать, ребята. Наш фонд это шикарный источник дохода, где можно входить на любую площадку. У нас есть площадки от пенсионера до миллионера. Не надо искать никаких стартапов, не нужны никакие-то хайпы, а вы приходите, посмотрите, ведь наш фонд настолько, здесь уникальные есть площадки, где можно с малым количеством партнеров выйти на шикарные заработки. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи World Money.